Ну а сейчас, собственно, начинается момент истины, знаете, вот в каждом закаленном стекле есть точка, да, куда -то там щелкни, оно рассыпется, вот сейчас вот та самая точка. Я буду исполнять классическое, наиклассичнейшее из произведений. Значит, когда-то было время, мы с Евгением Николаевичем его играли, вернее, я играл, Евгений Николаевич подыгрывал, как водится, первый премия, второй вторая, знаете ли, да? Это приложение для гитар, каких-то других музыкальных инструментов, я уже в памяти теряется все. В общем, маленький ликбес такой, маленький экскурс в мус-литературу. Значит, в свое время, в своей, как говорится, стране, в своем, так сказать, ареале обитания, жил, так сказать, композитор Монти, понимаете ли. И В свое время он сподобился написать значит, по мотивам известной венгерской народной песни, без слов. Он написал произведение «Чардаш». «Чардаш Монти», «Монти Чардаш» — это слово сочетание мы слышали давно и слышим всегда, знаете, чуть ли не на похоронах играют уже эту известную мелодию. Но мало кто знает, под каким, скажем так, морально-этическим спудом написано это произведение. Во-первых, произведение трехчастное. Не, я не повторю, не надо, потому что я уже забыл, что я говорил до такого. Значит, произведение написано в трех частях. Первое ⁇ Аллегран-Нон-Троуппу называется и рассказывается о том, как подневольные австро-венгерские, извините, турецкие, венгерские, турецкие, все это. Австро-венгерские, знаете, ли, низшие классы угнетаются австро-венгерскими высшими классами. Они практически со скоростью вентилятора бегают по буковому лесу, гоняясь друг за другом с дрекалеем. Это, это собственно, теме борьбы австро-венгерского народа просто против австро-венгерской лиги посвящена первая часть. Забыл, как она называется. Вторая кон вторая, Conmotto. Это требует особого перевода. Желающие могут зайти <laughs> в социальные сети, спросить. И получат много разных интересных ответов. Вторая посвящена теме размышления, бегающих, бегающих по буквому лесу народов, о смысле жизни, о бытие, откуда, куда, за что. Третья тема это. Беспримерное, модератное соснуто. С такими, я бы сказал, преендуиндонсатондовыми вставками, знаете ли, это все по черненьким-почерненьким, по черненьким. такая пентатоника, знаете, развития. <кхм> Она рассказывает о том, что наступает, собственно, момент истины для этих народов, бегающих по буквам лес, выше приходит листик и нахрен кидренифеи всех оттуда выгоняет. Лес чист, собственно, вот на такой надежной, высокой ноте и заканчивается Чардаш Монти. Монти в своем чардаше хотел сказать то, что вы сейчас услышите, что сделает Леонид Александрович Сергеев, исполняет это классичнейшее произведение. Я очень долго тренировался, репетировал, знаете ли, аппликатура правой руки. Я думаю, что классические музыканты, присутствующие здесь в огромном количестве, понимают, о чем идет речь. Евгений Николаевич Быков скромно взялся сокомпонировать Итак, Монти... Чардош. Переложение для полутора гитар с одним солистом. Как солисты приветствуют очень? В консерватории. Все нормальные классические музыканты полчаса настраиваются перед концертом. Ну, в буфет можете сходить, É <risos> música... Дитер написал два раза это место. Вот это самое трудное место пошло, блин. Очень быстро. Как книга нужно? Друзья, не ожидал. Спасибо. Анданте Кон мото, спасибо. Аккомпанировал Евгений Быков. Спасибо. страда. да. Понимаете, да, каким-то боком авторской песни все-таки вклинивается в классическую мозг. Но чтоб настолько, да. Просто хочется минуту молчания объявить после этой композиции. Вот много лет мы уже не играли, да, ну как-то да. Хотя пассаж в середине, Евгений Николаевич, с авторским уходом мне понравился. Неплохо, да. Неплохо, да. Я слышал даже наверху какое-то кручение. Это композитор Монти, вентилятор сода. да. Ну ладно.